Этот ролик про то, как нам сидеть дома во время карантина и не поубивать друг друга. Ну, потому что через какое-то время, очевидно, мы начнем друг друга бесить. Вчера Путин попросил всех посидеть дома в течение недели. Я думаю, что это может продлиться. А это и есть тот самый карантин. Поэтому сегодня я поговорю о том, как организовать пространство в квартире или в доме. Таким образом, чтобы мы друг другу не надоели, друг друга не поубивали и остались в добром здравии и в хорошем отношении друг к другу. Погнали! Меня зовут Иван Безруков, я дизайнер интерьера, я очень интересуюсь организацией внутреннего пространства и этой информацией с удовольствием делюсь с вами, дорогие мои подписчики и зрители. Сегодня я рассмотрю жилой комплекс салариева парк, что находится в Москве, он очень большой и огромный, его очень много рекламируют и на этот жилой комплекс появились уже видеоотзывы. отзывы, обзоры и все такое прочее не буду обсуждать хорошие они или плохие у каждого свое мнение Хотя много негативных отзывов по поводу этого самого Солариево парка. А я сегодня затрону свою любимую тему. Поговорю о планировках. Потому что планировка это не что иное, как организация внутреннего пространства. И от того, как оно организовано, будет зависеть наша жизнь внутри этого объема. Но сейчас, как вы понимаете, нас всех заточают внутрь наших квартир. И сейчас мы должны там как-то существовать. Я надеюсь, что это будет протекать все нормально и без эксцессов. То есть сейчас как никогда встает острый вопрос о том, как же будет организовано наше пространство, удобно ли оно, доставляет ли оно нам радость и удовольствие, либо оно нас бесит. Сегодня поговорим, как сделать так чтобы оно нас не бесило именно с такими запросами ко мне приходят некоторые заказчики и говорят о том что у меня неудобная кухня да такая неудобная что мне просто готовить там не хочется а сейчас представьте вам придется там готовить потому что выйти-то некуда всех заточили на неделю а может это неделя и продлится поэтому будем говорить о том как ее организовать а еще есть такие случаи когда ванны неудобные дорогие друзья да, маленькие, особенно застройщики любят почему-то унитаз поставить вплотную к стене или к раковине. Зачем они так делают, я не знаю, но, тем не менее, они так делают. Что же с этим сделать? Как это спасти? Давайте смотреть Соларио Парк на его примере. Ну, я же должен был взять хоть какой-то пример. Кстати, я оставлю внизу, в описании ссылочки и с обзорами, и с отзывами именно на этот жилой комплекс. Там есть, наверное, и хорошие, есть и нехорошие. Сами выбирайте, смотрите, делайте выводы. А я просто про планировки. Итак, я недавно прочитал очень интересную новость, ну как недавно, буквально вчера. И сейчас я буквально вчера прочитал забавную новость, и сейчас с ней вас познакомлю. А вообще, оставлю ссылку, можете почитать. Британка села на карантин с парнем, которого знала всего пять дней. И по этой истории можно снимать сериал, представляете? То есть человек зашел в соцсети на ресурсы, где знакомиться, познакомилась с парнем, пять дней она его знает по интернету и вдруг решила, что дома скучать одной-то? Дай-ка я вместе с ним поживу! разберем эту ситуацию мне кажется она интересна. какую бы квартиру для этой пары можно было бы выбрать кстати это относится и к тем людям которые только недавно познакомились которые давно познакомились которые женаты и живут вместе какую выбрать квартиру и как ее сделать таким образом чтобы любовь продолжалась чтобы мы друг друга не бесили через какое-то время но сама по себе новость забавная конечно что там будет дальше происходить и как это будет разворачиваться во многом зависит конечно от Этих людей, от их совместимости, от того, как они будут проводить свое время и как организовано то самое пространство. Его вот здесь предлагают четыре развития событий. Сейчас я их прочитаю. Финалов у истории с карантином может быть несколько. Мы поразмыслили, что такая ситуация может закончиться четырьмя вариантами: первой ужасной стрижкой, второе беременностью. Ну, логично. Разводом, расставанием или помолвкой. В общем, вот такие варианты развития событий могут произойти с этой интересной парой. Чтобы я для них предложил, какую квартиру выбрать в Соларьево парк? Двушку. Здесь есть два варианта, которые я взял для рассмотрения. Вариант номер один. Мне кажется, подходит для пары из двух человек. Почему? Потому что есть общее пространство, в котором мы можем разместить кухню, обеденный стол. Это будет общее пространство как вы поняли уже можно будет поставить диван и напротив дивана телевизор приготовили поели пошли на диван помимо этого остается две комнаты не одна а именно две и каждая комната должна стать с такой обителью для каждого человека грубо говоря мужская спальня и женская спальня да да вы не ослышались Лучше взять на 10 квадратных метров больше, я понимаю, это дороже на целый миллион рублей, а может быть даже еще побольше, но именно так вы получаете комнату персонально вашу, а это архиважно для того, чтобы сохранять спокойствие духа. Равновесие, чтобы мы, так сказать, не начали друг друга бесить, а мы начнем, когда будем находиться в изоляции. Поэтому очень важно иметь отдельную комнату, где можно самоизолироваться не с точки зрения карантина, а с точки зрения психологии. Нам нужно какой-то период времени обязательно быть одному. И поэтому есть комната для дамы, есть комната для мужчины. Ну, никто не запрещает ходить к друг другу в гости и ставить большие кровати но это очень правильно когда у каждого есть свое собственное пространство подумайте об этом где в вашей квартире вы могли бы организовать частное уединенное пространство лично для себя например для девушек это могла бы быть ванная комната где можно полежать порелаксировать в пенной водичке морской, возможно, с чашечкой, чаю или рюмочкой кофе, кому как больше нравится. Можно музыку там послушать, сериал посмотреть, книжку почитать. Это и есть комната уединения для девушки, например. Ну, кстати, и для мужчины, и где можно в течение 15 минут, в течение 30 минут побыть одному, наедине со своими мыслями. Это очень важно. Например, можно сделать балкон отдельной комнатой, где можно посидеть, поработать за компьютером или посидеть в кресле и почитать любимую книгу, но тоже одному. А это может быть э, отдельная комната, кабинет, если у кого-то есть такое счастье, отдельная комната. Вот, поэтому я и говорю, что нужно брать именно такую квартиру, где есть две отдельные спальни для двух человек. Ну и если у них все пойдет хорошо и все закончится беременностью, как написано в одном из вариантов, и помолвкой, то в будущем одну комнату можно будет отдать под детскую. И это правильно. Так что, если вы сейчас на находитесь в раздумьях, какую же квартиру брать для вас, для молодой семьи, то берите двушку, не ошибетесь. И лучше всего брать вот примерно такой вариант. Он простой, логичный, без лишних коридоров, которые я ненавижу. Здесь все просто и логично, и вполне подходит квартира для молодой семьи. Есть еще второй вариант двухкомнатной квартиры. Например, такую я бы не рекомендовал брать. Потому что здесь организовать две отдельные комнаты не получится. Потому Потому что одна 12 метров другая 16 и остается маленькая кухня 12 метров а я напомню что общее пространство очень важно общее пространство отталкивается именно от кухонного гарнитура кухонный гарнитур где мы готовим стол где мы едим и обязательно мягкая зона где мы сидим отдыхаем и если мы хотим сохранять нашу семью семьей то мы должны для всей семьи делать общее пространство это мое мнение я так считаю если у вас другое мнение то пожалуйста напишите в комментариях напишите как у вас и почему вы сделали именно так прокомментируйте В данном варианте кухня 12 квадратных метров даже чуть меньше Поэтому здесь организовать общее пространство не получится. Даже кухня со столом будет маленькой. Поэтому мы будем вынуждены перегородку сдвинуть. И когда сдвинем, все равно это общее пространство останется маленьким. Поэтому не очень удобная квартира. Плюс появляется больше коридоров. Здесь их гораздо больше, чем в предыдущем варианте. А Зато есть плюс, вот некий закуток такой, аппендикс, в котором можно устроить большую кладовую. Может быть для кого-то это и плюс, безусловно. Но мне это не очень нравится, потому что лишние площади, до туда нужно как-то дойти. Ну, в общем, решайте сами. Мне такая планировка не нравится. Я считаю, что она не очень подходящая для нашей британской пары. Ну, условно, конечно, британской нашей пары. Трешка я бы рассматривал вообще трехкомнатную квартиру. Обязательно. Ну если предположить, что мы сейчас с вами все сидим на карантине, работаем на удаленной работе, тот, кто сможет, конечно. К сожалению, не все это могут делать, но большинство профессий сейчас перекочует именно в интернет. Мы будем общаться с вами по интернету, на удалении. И встает вопрос, а как же организовывать внутреннее пространство квартиры таким образом, чтобы мы там жили и работали. И вот такой вариант трехкомнатной квартиры. Наверное, для этих целей мог бы подойти. Например, есть общее пространство, где мы едим, готовим пищу, сидим перед телеком или просто в какие-то игры играем, общаемся. Это диванная зона. У нас должна остаться комната под спальню, разумеется. Допустим, она может быть вот здесь, рядом с гостиной, например. И у нас должна остаться комната под кабинет. А желательно еще и каждому под кабинет. Но ведь все будут заниматься своими делами, правда ведь? И мы друг другу можем просто-напросто мешать. Вот я, например, много говорю, много обучаю, много веду эфиров. Поэтому если со мной рядом будет кто-то сидеть в кабинете, я просто-напросто буду ему мешать. Поэтому лучше сделать два маленьких кабинета и одну большую спальню. Это если мы говорим, конечно же, про семью из двух человек. Поэтому, если есть возможность, конечно, это классный вариант например из маленькой комнаты сделать кабинет для вашей дамы сердца из другой маленькой комнаты сделать кабинет для мужчины и сделать большую спальню с гардеробом и ванной комнаты но это мое предложение конечно вы скажете что я оторвался от реалий ни у кого так не бывает мы все не знаем как тут четвером то расположиться во всей квартире и что же нам делать друзья я вас прекрасно понимаю но сейчас Мир таков, что он стремительно начал меняться, буквально мгновенно по щелчку пальцев. Наш президент сказал, что сидим неделю дома. А сколько это дома продлится на самом деле никто не знает, поэтому наши офисы перекочевывают домой и нам нужно с этим что-то делать и возможно придется как-то расширяться. А может быть, кстати, работодателю стоит рассмотреть такой вариант, помощь своим сотрудникам в увеличении площади. На самом деле тут ведь может и экономия какая-то получиться. Нет? Ошибаюсь? Ну напишите в комментариях, так или нет. Что лучше, содержать офис, платить за него аренду или дать некую суду своему сотруднику, даже беспроцентную, чтобы он купил там на одну комнату больше квартиру и работал дома. Предприниматель будет экономить на аренде, на рабочем месте, может там на каких-то налогах, еще на чем-то, еще на чем-то, на чае, и кофе на обедах и на прочих вещах. В общем, поэтому может получиться интересная такая история. Ну, в общем, давайте все вместе над этим подумаем, и все вместе в комментариях напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. А есть еще в Солариво парк трехкомнатные квартиры вот такой формы. Она почему-то трехкомнатная. Видимо, потому что у них предполагается какая-то перегородка в общей комнате. Еще для одной комнаты. Но выглядит она вот таким образом. И это пример квартиры, которую брать не надо. Это форма, которую я называю квартира. Пистолет. Тыш -тыш. Ну, поняли, да? Почему пистолет? Потому что она... Вот такая, как пистолет. А почему эта квартира плохая и не годится для нормального проживания? Это мое мнение. Потому что она организована таким образом, что мы даже хоть какую-то перепланировку сделать практически не можем, потому что у нас есть центр вот он здесь обозначен, причем несущими конструкциями, вот это вот несущие стены, ванну увеличить мы не можем, ни влево, ни вправо потому что там уже другие комнаты вперед мы ее за счет коридора тоже увеличить не можем, потому что мы уменьшим коридор и получается, что ванна у нас 3,7 квадратных метров это очень мало и сделать мы с этим ничего не можем поэтому будем пользоваться тем, что есть, лучше взять какой-то вот такой вариант, здесь даже коридор шире и ванна больше и более правильное расположение комнат более э, логичное кстати в этом варианте еще и прихожая обособленно остается то есть когда мы в квартиру зашли и начинаем передвигаться внутри мы больше в прихожую не заходим. Здесь ситуация похожа, и это, кстати, хорошо, но то, что вот это в форме вот такого пистолета, это, конечно, плохо. Лучше избегать таких форм и брать более правильные. Ну, в общем, вы поняли. А, друзья, у нас сейчас очень много обращений по поводу того, что сделать планировку, сделать перепланировку, потому что люди все больше понимают, что именно организация внутреннего пространства влияет на их настроение, на их поведение, на их жизнь и на их самочувствие. это вопрос психологии во многом, как мы организовываем свое пространство. И даже сейчас вы можете расставить свою мебель таким образом ту существующую, которая у вас есть сейчас, что жить вам будет намного интереснее, легче И ощущения от квартиры вы получите другие То есть она может стать реально круче прямо сейчас Для этого не обязательно покупать новую мебель Хотя было бы неплохо Но можно поработать с тем, что есть у вас сейчас Для этого нужно сделать всего лишь-то навсего Замерить свою квартиру, нарисовать план Вы можете его нарисовать даже на обыкновенном листе а 4. Главное нарисовать в масштабе 1 к 100. Также вы можете замерить свою мебель, ее нарисовать, затем вырезать и начать расставлять на бумаге, двигать и вам даже компьютер для этого не нужен. Кстати, если вы хотите, чтобы я вам прислал небольшую обучалку по поводу того, как замерить, как вырезать, как нарисовать и как расставить, напишите пожалуйста в директ и я по мере возможности буду вам отправлять эти видео. Но ну, должны же мы чем-то дома заниматься, не просто же так сидеть и тупо посмотреть в телевизор. Давайте сделаем нашу жизнь лучше. Никто кроме нас этого не сделает. Поэтому давайте займемся собой, займемся своим пространством, займемся его улучшением, чтобы эти дни, которые мы просидим дома, прошли с пользой. Нечего вздыхать, сидеть и там разводить руками, как-то расстраиваться, впадать в уныние. Давайте немножко поработаем и займемся собой. Короче, кто хочет получить эти видосы абсолютно бесплатно, я вам пришлю, напишите, пожалуйста, в директ на почту буду отправлять друзья кому понравилось видео поставьте лайк на колокольчик нажмите чтобы вам приходили уведомления о будущих видео а я буду продолжать их снимать обязательно подписывайтесь на мой канал потому что я рассказываю о том как сделать вашу жизнь лучше я приглашаю различных спикеров и буду это делать дальше поэтому дизайнерских вам эмоций не унывайте прорвемся